Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital. На котором мы развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Что называется, напряжение растет. Мы сейчас наблюдаем, что на глобальном рынке что-то непонятное происходит. Обанкротились ряд американских банков. UBS купил Credit Suisse. Когда пишется, по крайней мере, данное видео идет новостной поток, что совершается покупка. Что же происходит, да? то есть, что происходит, хотелось бы записать целую серию видео о том, что происходит, чем это грозит банковской системе, чем это грозит мировой экономике, как непосредственно на России это может отразиться, на российских активах, облигациях, акциях. Поэтому будет целая серия видео, если вы не хотите их пропустить, тогда подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых видео сегодня же мы поговорим о вопросе касающегося что называется назад в будущее у нас в ближайшее время пройдет конференция под таким названием назад в будущее а почему такое название посмотрим что происходило ранее когда была высокая инфляция что вызвало высокую инфляцию что происходило с процентными ставками каким образом вели в этот период себе активы и самое главное поколение инвесторов то есть это достаточно длительный период, периоды, занимающие по 20-30 лет, которые привели к тому, что формировалось целое поколение, целое поколение инвесторов, целое поколение трейдеров, которые считали, что появился какой-то новый чашек священного Грааля и позволяет переигрывать рынок, быть более эффективным, нежели чем основная толпа. Именно это мы сегодня рассмотрим. Да? Мне хочется сегодня поговорить о том, какое у нас сейчас в настоящий момент поколение инвесторов, чем они и почему оперируют, и на что это на самом деле может поменяться. Что называется, история не повторяется, история рифмуется. На слайде, специально подготовил информацию, да, то есть на слайде вы видите два графика. То есть первый график, это красный график, это у нас индекс потребительских цен в Америке, который изменяется по сравнению с предыдущим годом. И синим графиком это у нас эффективная ставка по федеральным фондам. Что такое эффективная ставка по федеральным фондам? Это, по сути, стоимость денег в экономике Соединенных Штатов Америки. 20 лет, получается, с 60-х годов экономика Соединенных Штатов Америки шла в конве постоянно растущей инфляции, ну и, соответственно, постоянно повышающейся процентной ставкой. Много уже было сказано, почему это идет рука об руку, да, инфляция с процентными ставками, но здесь мне хочется поговорить о том, кто же в этот период был успешен и почему. Как раз в этот самый период всем известные оракулы за замаки, Уоррен Баффетт формировал основные свои стоимостные позиции, да, то есть в этот период Беркшир Хедвей как раз таки формировал позицию по акциям и я вот выделил отдельную такую область. Это область, когда у нас произошел рассвет теории стоимостного инвестирования. Основателем теории стоимостного инвестирования был Бенджамин Грэм. Соответственно, Уоррен Баффет был один из талантливых наиболее известных учеников. Хотя многие, на самом деле, успешные инвесторы присоединились к теории стоимостного инвестирования. И в чем заключается суть теории стоимостного инвестирования? То есть вам без разницы по какой цене вы покупаете актив, вы должны покупать бизнес. Вы должны покупать темпы роста бизнеса. Вы должны покупать маржу бизнеса, вы должны покупать отсутствие или наличие кредитной нагрузки, как она соотносится с той прибылью, которую генерирует компания. То есть здесь не получается история, связанная с тем, что покупаете индексы. Здесь нет такой истории, что покупаете все подряд. Почему такое происходит, да, то есть почему произошел в этот период рассвет теории стоимостного инвестирования, и на самом деле вот такие вот значительные результаты, плоды, что называется, которые были принесены, они были принесены только в нулевых годах, когда каждые 10 тысяч долларов средств, вложенных в Berkshire Hedway, превратились там в 10 миллионов долларов прибыли, которые получили инвесторы, которые доверили деньги Ворону Бафту. Потому что... Когда вы живете в парадигме, у вас, ну, представьте себе, что страна и весь мир живет в парадигме, что деньги завтра всегда дороже, чем вчера. То есть вы строите бизнес-планы, вы запускаете новые продукты, вы работаете с потребителями, вы создаете полноценный бизнес. И получается, что когда мы говорим о бизнесе, что такое бизнес, что такое капитализм, да? это когда берет предприниматель. Человеческие ресурсы, природные ресурсы, финансовые ресурсы. В процессе предпринимательской деятельности их организуют да, и создают товар с прибавочной стоимостью. Поэтому получается, что когда у вас постоянно растущая инфляция, постоянно растущие процентные ставки, чтобы эту инфляцию сдержать, то есть растущая инфляция – это увеличение стоимости рабочей силы, потому что на уровень инфляции вы должны индексировать заработную плату. Это постоянно растущие цены на сырьевые товары, да, потому что у вас сырье растет просто из-за инфляции. Цены на сырье растут это, соответственно, сырьевые товары у вас увеличиваются. У вас стоимость денег, за которые вы покупаете человеческие ресурсы и природные ресурсы, тоже увеличивается. Они не становятся дешевле со временем, они со временем становятся дороже и это получается не какой-то короткий промежуток времени, там период кризиса, да, когда это происходит, а это постоянный такой длящийся процесс на протяжении десятилетия. И получается, что когда вы строите бизнес-план, вы должны в свою финансовую модель закладывать необходимость, связанную с тем, что у вас все будет дорожать. И в этом случае вы не можете все подряд покупать. Да? То есть акции роста здесь не рассматриваются, потому что в этот период у акции роста очень высокие риски. Да? Вы только захватываете рынок, вы только создаете продукт, вы используете заемный капитал. И самое главное, когда вы используете заемный капитал и со временем начинаете его рефинансировать, вы рефинансируете заемные деньги под более высокий процент. То есть, у вас нет возможности расслабляться, вы должны быть предельно эффективны. И предельно эффективно, соответственно, нужно управлять. И в этот период, как раз таки, нужно смотреть на бизнес, который вы покупаете, как он перекладывает инфляционные издержки на потребителей, что у него происходит с маржинальностью. То есть, вы смотрите вглубь, в суть компании. С 80-х годов, соответственно, ситуация у нас поменялась, и я называю это расцвет портфельной теории распределения активов, то есть яркими представителями являются Ray Dalio с всесезонным портфелем, Джон Богл, адепт создания индексных фондов. Что происходит в этот период времени, то есть начиная с 80-х годов на протяжении 30 лет происходит обратная история, происходит волна снижения стоимости денег, то есть инфляция берется под контроль, стоимость денег постоянно снижается, да, это не происходит прям резким обвалом, то есть на графике видно, что это все равно имеет некую волновую природу, но тем не менее стоимость денег получается с 80-х годов 20 -го века по 2000-2015 год упала с 17 процентов до нуля. То есть произошел кардинальный переворот, получается, что если бы даже, многие обвиняют Уоррена Баффета, что если бы у него в портфеле не было акций компании Apple, то его портфель, в портфеле фонда Berkshire Headway не обыграл бы даже индекс, потому что в этот период очень сильно росли технологические компании, потому что в этот период стоимость денег постоянно снижалась, потому что если вы развивающаяся компания, компания Роста, вы берете кредит там условно под 10%, а через 5 лет у вас уже 5% стоимость обслуживания кредита, а еще через 5 лет там 1,5-2% стоимость обслуживания кредита, то то есть премии за риск по факту нет. Или даже если она есть, она очень и очень низкая, потому что стоимость денег очень и очень низкая, очень дешевая. Но в итоге к чему мы пришли сейчас в настоящий момент? Период, связанный с ковидом, произошла практически бесконтрольная эмиссия денег. То есть денежная масса увеличилась там, на 20% за год, и за два года там, более чем на 30-40% произошло увеличение денежной массы. Причем это произошло и в Европе, это произошло и в Америке. И в принципе ничего бы страшного. В этом не было, если бы пропорционально росло ВВП. Если бы пропорционально увеличению количества денег в экономике, увеличилось бы количество произведенных товаров и услуг. Но количество произведенных товаров и услуг не изменилось, ну или оно выросло значительно меньше, чем. То есть экономика в этот период расшла в пределах 2,5-3,5%, а денежная масса увеличилась на 20-30%. То есть количество произведенных товаров и услуг не увеличилось, или увеличилось незначительно, а количество денежной массы увеличилось. И в этот период времени что произошло? Произошел некий дисбаланс. То есть денег было очень много, и все активы росли. Так вот, возвращаясь к вопросу, вот на графике сейчас таким, такой вот, что называется падающей такой линии это поколение трудяк я называю это поколение трудяк то есть это люди которые в своей инвестиционной деятельности анализировали то что они покупают это период когда в принципе себя неплохо показывали элементы активного управления потому что нужно было смотреть в суть того что вы покупаете начиная с 90-х годов 20 -го века начался рост поколения лентяев я это называю. Что значит поколение лентяев? Это поколение инвесторов, которые не проводят анализ, когда говорят, ребят, вам не нужно изучать фундаментальный анализ, вам не нужно разбираться в том, что вы покупаете. То есть, просто покупайте индексными. Купите золото, купите облигации, купите акции, купите недвижимость. Да? Среди этих четырех классов активов то есть проводите регулярную ребалансировку, потому что есть есть краткосрочные кредитные циклы, и в каждый период кредитного цикла каждый актив чувствует себя по-разному. То есть, сделайте диверсифицированный портфель, не изучайте то, что вы покупаете, просто осуществляйте регулярную ребалансировку, и будет вам непосредственно от этого счастье. И это действительно имело право на существование, потому что, когда у вас стоимость денег постоянно снижается, то к чему это приводит? Это приводит к тому, что рисковые активы растут, это приводит к тому, что сыревые товары непосредственно растут, это приводит к тому, что цены на недвижимость растут, да, с определенными просадками какими-то, но из-за того, что стоимость ипотеки год от года становится все дешевле, дешевле, дешевле, она становится все более, что называется, доступна и доступна, цены на недвижимость растут, от этого растут акции, и то есть получается в период постоянно падающих процентных ставок единственное, что не растет, это облигации защиты от инфляции. Потому что инфляция тоже замедляется, у них, соответственно, низкая доходность, они неинтересны для инвесторов. В этот период неинтересны стоимостные компании, которые несут дивидендную доходность на 5-7%. Всем в этот период хочется купить акции роста. Аля, Тесла, да, что-то такое новое, перспективное, что вот прям станет э, супер-пупер на рынке, да, будет много продавать товаров и услуг, и, соответственно, инвесторы будут жить в шоколаде. То есть дешевые деньги, они приводят к тому, что люди не смотрят на риски, люди не оценивают процентные ставки, люди не смотрят на инфляцию, люди становятся пассивными, и, соответственно, они не изучают глубоко то, чем они владеют. Так как я говорю, что история не повторяется, а рифмуется, что нужно понимать? Что экономика, она волнами ходит, да? То есть с 60-х, 50-х, до 80-х годов была эпоха растущей инфляции, растущих процентных ставок. С 80-х годов по 2000-е была эпоха падающих процентных ставок. И сейчас мы переходим в эпоху растущих процентных ставок. Потому что сейчас нужно понимать очень простую вещь. Спасение, просто спасение банковской системы в Соединенных Штатах Америки привело к тому, что Федеральная Резерва за одну неделю за одну неделю напечатала 300 миллиардов долларов. Да, эти 300 миллиардов долларов пока что не пошли в реальную экономику, они выделяются непосредственно банком, да, то есть в замкнутой банковской системе находятся. Но тем не менее нужно понимать, что Федеральной резервной системе требовалось 6 месяцев для того, чтобы сначала забрать эти 300 миллиардов из финансовой системы с ноября 2022 года по февраль 2023 года, даже по март 2023 года, то есть 6 месяцев они изымали 300 миллиардов, по чуть-чуть, порядка 90 миллиардов, ну там от 45 до 90 миллиардов в месяц изымали из финансовой системы. И потом за одну неделю снова обратно в финансовую систему влияли, да, потому что там начались проблемы с ликвидностью. Это еще не конец. То есть, если вспомнить, провести некие параллели с 2007-2008 годом, то есть первым, кто упал в Америке, это был банк Берстернс, больше это инвестиционный банк, но через полгода после того, как упал Берстернс, упал Лемон Бразерс. То есть обанкротился Лемон Бразерс, который как раз-таки послужил, ну, то есть неким таким спусковым механизмом, когда начались проблемы с ликвидностью в Соединенных Штатах Америки. Временной no Lux составил 4-6 месяцев. То есть зимой, в феврале, это был Берстернс, осенью это был Lehman Brothers. Соответственно, нужно понимать, что сейчас вот первые звоночки такие, которые мы наблюдаем, проблемы с американскими банками, проблемы с швейцарскими банками. Швейцарскими банки, опять-таки, покупка UBS Credit Suisse происходит в контексте того, что ну, UBS берет себе на баланс очень, очень проблемный актив. И, соответственно, вопрос, где взять ликвидность, где взять деньги для того, чтобы это непосредственно спасти. Поэтому на 2023 год, я смотрю в какой-то степени негативно, и негатив мой выражается в следующем. Я не призываю к тому, что будет какой-то Армагеддон и все попадает в цене, и для меня негатив даже не в этом заключается, я к этому отношусь достаточно спокойно. Для меня проблема заключается в том, что не будет никто погашать инфляцию. Проблема в финансовой системе, да, то есть что, что это значит, когда у вас летят банки, когда отсутствует доверие, когда отсутствует ликвидности, да, то есть это по сути равноценно, если представить себе, что банки финансовая система это такая кровеносная система мировых финансов, то есть это равнозначно там разрыву аорты. Ну, то есть, просто где-то произошел разрыв, кровоизлияние, да, то есть, просто рвется сосуд и оттуда начинает очень сильно вытекать кровь. И для того, чтобы спасать, соответственно, нужно, во-первых, купировать то, откуда вытекает, да, и, и, и кровь, которая вышла, ее нужно заместить, то есть, внешнее воздействие с новой ликвидностью, печатными деньгами. И то, что меня печалит больше всего, это то, что я не исключаю, что в следующие 2-3 года... В мировую финансовую систему может поступить порядка 20 триллионов долларов, ну, долларового эквивалента, новой ликвидности. То есть денежная масса может очень существенно увеличиться, да, что может привести просто к галопирующей инфляции. Для чего это делается? Это отдельная большая тема которой мы поговорим на конференции. Ссылка для того, чтобы узнать, что за конференция, когда будет, находится под данным видео, проходите, я проведу отдельный вебинар, расскажу, что мы там будем говорить и там частично коснусь этого вопроса. Но вот сейчас как раз таки хочется поговорить, что нужно трудиться, нужно понимать, что вы покупаете, нужно понимать бизнесы, которые вы покупаете, потому что, чтобы не быть вот этому поколению лентяев. Меняется парадигма, то есть меняется парадигма инвестирования. Нужно быть готовым к тому, что в следующие десятилетие мы будем жить в эпоху, когда у вас стоимость денег постоянно увеличивается, когда инфляцию не удается сбить, когда вы работаете в, в экономике, которая сама падает. Производит меньше, сама сжимается, и еще это сопровождается высокими темпами инфляции. То есть здесь нужно понимать, какие классы активов нужно включать в инвестиционный портфель, чтобы минимизировать риски обесценивания вашего собственного капитала. В принципе, у меня сегодня на этом все. Если понравилось видео, то ставьте лайк, оставляйте комментарии, согласны вы или не согласны с моими умозаключениями. Может быть, у вас есть собственное мнение, оно для меня ценно и важно. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.